Сегодня человек видит все больше и больше рекламы в разных каналах. Сообщений становится слишком много, они сливаются и не запоминаются. Более того, к такой рекламе вырабатывается иммунитет, вовлеченность падает. При этом стоимость рекламы растет. Классический подход больше не работает. Реклама планируется за месяцы до размещения. Мы не всегда можем гарантировать, что она будет показана в нужном городе и в нужный момент, когда это будет максимально релевантно. Как же повысить эффективность и улучшить конверсию? Триггерная платформа «Арена» — интегрированное решение для максимального охвата целевой аудитории в режиме «здесь и сейчас». Показ рекламы в нужном регионе в нужное время именно в тот момент, когда сообщение особенно актуально, с учетом различных факторов, характерных для конкретного региона, а также с учетом изменения ситуации с продажами по регионам. Триггер запускает компании сразу в нескольких медиа. Не только в диджитал, но и на радио, в наружной рекламе, ежедневной прессе, Smart TV. Давайте разберемся, как это работает. Алгоритм собирает множество данных по всем регионам. Запросы в поисковых системах, посещение сайтов и определенных тематических разделов, динамику по погодным условиям. Фиксирует значительные перепады в температуре и давлении, которые могут повлиять на самочувствие людей, настроение и поведение. Исходя из этого, система разделяет все города на типы – в зоне риска и благополучные. Ранжирование происходит в зависимости от реальных условий. Каждый день формируется новый список. По городам этого списка автомат дает команду к запуску размещения. Запуск в диджитал в течение одного часа. Запуск на радио в течение 24 часов. А теперь специально для метеозависимых. Запуск в наружной рекламе в течение 5 минут. В ежедневной прессе в течение 24 часов. Запуск Smart TV в течение 24 часов. Полная автоматизация без привлечения клиента или агентства на этапе запуска. По итогам размещения проводится эконометрическое моделирование, а также замер эффективности по сравнению с результатами традиционной рекламной поддержки в регионе. Уже сегодня вы можете внедрить триггерную механику в свой бизнес вместе с ареной.